Я атакую комбинацией схемой свои по пяти классическим ударам передняя, передняя, передняя, потом дальше передняя, задняя, задняя, передняя, потом на другую ногу также и все пять классических ударов ногами прямой, боковой, круглый отсюда, отсюда и вертушка. Мой партнер защищается, в основном защита его свободное там руками как хочет но ноги перемещаются или уходит по прямой или на мою на его так уходит клинч или смещается влево или вправо я повторяю свои атаки минимум 4 раза а то и 5 если я делаю левое левое левое значит я делаю это 5 раз он все схемы прорабатывает защиты потом я меняю и он также все схемы защиты прорабатывает очень важно что состояние должно быть боя. Не отработок, а боя. Моя задача попасть, его задача защищаться. По схему. Другая схема. Итак, мы прорабатываем все пять почистки ударов. Самая важная ошибка, на мой взгляд, это отработка. Именно отработка. Если я делаю схему, например, лево, лево, лево. Я себе просто спокойно стал. Вот, даю просто спокойно. Партнер знаешь, что я делаю, и он себе свое тоже делал. Я, наверное. раз, два, три. Это ошибка, на мой взгляд, нужна. Я встал, настроился как на бой. Я делаю свою схему. И я чувствую, когда хочу атаковать. И вот как выстрелили, и пошел. И партнер должен среагировать тоже, как бы на мое настроение. То есть у нас всегда должен быть немножечко адреналин в отработках. Состояние в отработках как в бою. Когда в бою у вас будет состояние как в отработках. Следующая ошибка, если ваш партнер просто однообразно уходит и как-то защищается. Надо все-таки требовать от себя, чтобы он уходил назад, входил в вас, сейчас влево, сейчас вправо на каждую атаку. А вы, в свою очередь, требуете от себя, чтобы вы делали четко схему. Раз, два, три, раз, два, три. Вот все, что мы делаем в пяти классических ударах.